Здравствуйте дорогие друзья, с вами Тема. это канал Техногон я снова в гостях у Владимира Николаевича Тюняева, изобретателя антенн, пассивных антенн семейства нейтроник, о которых мы говорим в этих выпусках, проходимся по хронологии и сегодня мы поговорим о 2001 годе, что было доказано в этот год, какие свидетельства были получены, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Итак, с чего начался 2001 год? Здравствуй Артем. здравствуйте дорогие друзья, 2001 год начался с того, что мы Подали заявку на патент. Так как мы патентовали еще в 98 году, первый патент подавали на первое устройство. У него антенна, его этапология была другой. Uh -huh. Здесь мы усовершенствовали, подали еще одну заявку uh -huh. в 2001 году. И, собственно говоря, в 2002 году получили уже патент. Uh -huh. все, потому что год проверяется на новизну, uh -huh. на Уникальность и так далее. В том же году мы познакомились с коллегами, которые заинтересовались из Латвии, которые проявили интерес и начали продвигать тему защиты от электромагнитных полей, зарегистрировали э, товарный знак в Европе, получили сертификат европейский на товарный знак «Нетроник». Uh -huh. И в том же году для того, чтобы нам реализовывать на рынке нашу продукцию «Нетроник», подали заявку к ЦАН и получили заключение, то есть там провели исследование и выдали нам на безопасность и эффективность нашего устройства. Владимир Николаевич, в этом году было прям много, 12 исследований различных были проведены. Вот семь да. из них были проведены в Узбекистане. Расскажите пару слов. У нас был коллега наш, который заинтересовался темой Ан фамилия его. И он проводил исследования в Узбекистане, в Сан-Апедемнадзоре, где по физике были проведены исследования на эффективность нейтроника и получено заключение, что нейтроник уменьшает плотность потока энергии и по статическим полям, связанным с полем возникающим от экранов Большую работу провел, и он начал реализовывать в Республике Узбекистан наше устройство. Друзья, еще раз напоминаю, что все исследования, о которых мы говорим, вы можете самостоятельно посмотреть. Ссылочки под этим видео. В том же году наши друзья провели исследование во Владимире. Там была лаборатория электротехническая. Также получили результат, что плотность потока энергии, вот они своими uh -huh. приборами по, на основании стандартные методики, получили результат, что нейтроник эффективен, снижает электромагнитную напряженность поля. В этом же году мы проводили исследования в Минске. Также наши коллеги, которые там у нас трудились, и мы вышли на Белорусский государственный университет mm -hmm. и проводили там исследования. И делали рассылку Министерства труда, по всем предприятиям, рекомендующие использование нейтроника на предприятиях. В прошлом выпуске мы говорили там, о методах горячей плиты, лабиринта да. на животных. Вот э, исследования этого года, они похожи между собой? То есть... Горячая плита это биологическое тестирование, mm -hmm. то есть это на, по биологии на животных. А там использовались методы физические, просто mm -hmm. измеря измерялись по стандартной методике приборы, показывающие снижение электромагнитного поля, то есть напряженность электромагнитного поля. Это касательно физических параметров, uh -huh. что является, кстати говоря, для физиков откровением, потому что uh -huh. вот они сопротивлялись долго, так как считали, что данная антенна имеет размеры, не позволяющие снижать электромагнитное поле. Но убедились? Причём, убедились те, кто проводил исследования, uh -huh. а их же много, и повторять, повторять приходилось много раз. Вот еще были два исследования в Риге и в Оренбурге. В Риге проводили исследования, это уже медицинские исследования, которые mm -hmm. использовали методы акупунктуры или вегетативно-резонансного тестирования. Mm -hmm. Доктор Дронова и потом еще заключение было от Николаева, одного из профессионалов в области как раз диагностики по методу Фолио. И получили такой Такие же результат, результат, который предыдущий раз мы получали и при защите диссертации, и в Институте биофизики. Все подтверждалось. То есть снятие стресс-фактора, уменьшение влияния на центральную нервную систему. Четко показали уже на биологии. Интересно, что мы в, в, в прошлом году, по-моему, проводили здесь конкретно у нас подобное исследование. И также подтверждались да, вот в реальном... Лет. В реальном времени подтверждается результат снятия электромагнитной нагрузки. Проводили исследования в Оренбурге. Uh -huh. Но Оренбургская лаборатория они ознакомились со всеми испытаниями и выдали заключение Запрещаем. об эффективности. Uh -huh. Для того, чтобы уже в Оренбурге можно было реализовывать нашу продукцию. Uh -huh. Первое, это безопасность. Второе, эффективность. Это мы доказываем эффективность в наших экспериментах. Мы ее доказали, что до 80% нейтроник снимает магнитную нагрузку с организма человека и уменьшает вообще напряженность поля, угу. не влияющую на качество связи. Также потом и в Дзержинский. обратился наш коллега в Дзержинскую сессию и они, посмотрев, оценив, выдали заключение о эффективности нейтроника. Учитывая все Исследования квантовые, которые проводились на новом оборудовании, которые считают более тонкие физические поля, взаимодействия. Это мы в прошлых выпусках да, об этом, мы этом говорили. Это говорили и показывали, да. Да. Биофизические исследования в институте биофизики, и исследования в Риге, которые мы провели, и наши исследования, которые мы проводили, угу. подтверждающие вот эффективность. Но вот уже набралось достаточно много повторяющих эффективность нейтроника уже на протяжении определенного количества лет, что является научно доказанным угу. фактом эффективности уже на то время, 2001 угу. год. Владимир Николаевич, в этом же году, насколько я знаю, было участие принято на ВВЦ. Да. да вот вы получили да. медаль. Вот с... ВВЦ это всесоюзный выставочный центр, бывший угу. ВДНХ, ВДНХ, где проходила научно-техническая конференция, где я делал доклад. По итогам доклада нас наградили медалью в ВВЦ, то есть, мы стали лауреатами Союзного угу. выставочного центра. Также в этом году было получено большое количество благодарностей, вот получается Астраханская, Волгоградская область, да, И не только. Мы проводили такую акцию благотворительную детским домам, школам, интернатам, отсылали достаточное количество нейтроников, а за все время, я думаю, что мы около 100 тысяч вот благотворительно раздали нейтроников по различным организациям и по областям, и получили вот многие угу. благодарности от тех учреждений, куда мы устанавливали нейтроники. Дорогие друзья, таким образом мы подобрались к 2002 году, о котором мы поговорим уже в следующем сюжете. Владимир Николаевич, благодарю вас. Благодарю тебя, Артём. Друзья, подписывайтесь на канал. С вами был Тёма Владимир Николаевич Тюняев. До новых встреч. До свидания.